Количество блокнот я на изи разведу эти щеноболт рот Не перевод или слов по строкам набираю высоту Наслаждаюсь полетом космический став И читаю по устам величиющие места При прогулке здесь я хочу посадить, подкатиться в зад в как сам, не грустно все Завтра раскачаю в зал, пришел высоко Кину на веса, не устану зависать И пройдет я уйду на небеса, но оставлю знак Не берись на сумму, это мусора Трепить а я для меня никогда Реальная жизнь то ее знает, ты как будто бы вендор Каждому пацаку падает выбор Выбрал своих, идешь как ветер, ломаешь судьбы другим Иди к этой нафиги, пошить бонзлот А навеки веков буду всем назло С моим братом одном, подходи на бит-стоп, пара стоп девочка сок, камон, бейби Иди в мозг, тебя просто Космос открыть покидая воздух Ведь не души, он покажет, не нас носит Прилять в воздух! Пулемет томс, я обращаю всех, никому ничего не должен Если есть вопросы, первый раз стреляю в воздух Набрал орлов, раскрывал свой труп По мертвым жилам четвертой кросс Крунил потолок, ты сейчас тут Или ты оглох, доставай рыжё, стреляй в воздух В этот момент я как ребенок, Одно касание, нет человек Кто быстрее посмел, тот поднял